Привет ютубчане На улице стало попрохладнее, Отопления нету Люди начали греться газом У кого не стоит счетчик Значит Кое на дома Стали ставить коллективные счетчики В случае отказа выставили счет Значит За отсутствие счетчика по 18,3 куба газа на одного прописанного в месяц это как бы по среднему давайте теперь определимся с таким вот расходом давлением газа возможно ли и за сколько можно спалить 18 кубов на примере данной квартиры запалили 4 комфорта смотрим на счетчик и вот засечем секундомер. Выставим, значит, старт нажмем. Будет одна минута. Вот так вот давайте. Сейчас будет 75. Нажмем старт. И определимся, сколько за минуту будет потреблено газа. Так, поехали. 5 секунд я думаю минуты будет достаточно 30 секунд а потом подведем итоги сколько семья там допустим из четырех человек за сколько нас палит эти кубы 55 60 так есть ну практически 10 Теперь давайте подведем итоги возьмем за расчет значит расход газа 10 литров за минуту значит один человек должен потребить 18,3 метра кубических за месяц он сгорит при включенных четырех конфорках, как мы производили эксперимент, за вот такое количество минут, либо 30 с половиной часов, что соответствует приблизительно одному часу в день, из расчета 30 дней в месяц. Это, горят четыре все конфорки. Ну и, соответственно, тут дальше идет два человека, три, четыре, 5. То есть, если пять человек, семья и горит только половина, две конфорки, то в день печка должна гореть 10 часов. Я думаю, это нереально. Выводы делать, конечно, вам. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.